Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Сталкер Чистое Небо. Проходи, Итак, сталкер. мы в прошлой серии с вами закончили, работая на Свободу, на группировку Свободы. Вот, нашли у них здесь крысу. Приветствую, вы, мои вы, стромные верлоги! Вычислили крысу. Ты дашь мне договорить, Чехов? Дашь Проходи, мне договорить? Сталкер. Кстати, в комментах вы написали, что Чехов вроде как говорит голосом того актера-озвучки, который, который, который озвучивал Бурбона в метро, вот. Ну да, что-то похожее есть, что-то похожее есть. Так, окей. Мне, короче, надо найти коменданта. Мы да. вычислили, что он крыса, короче, вот. И он сбежал. Он сбежал, кинулся на в этот как его побег, короче, вот и и, и, и, и Чехов нам сказал, если мы его поймаем, если мы принесем его либо живым, либо мертвым, то он нам расскажет про Клыка, куда направился Клык. Вот. Как всегда, короче, как всегда. Просто так ничего, ничего не дается. Так, окей, ну а для начала, для начала я хочу, короче, посмотреть на что... Свобода приветствует всех, кого привели к нам дороги. Я начал, я, короче, хочу посмотреть здесь, Эй, я вот здесь доктор, не был. чем пожаловал? Здорово. Так, чем могу помочь? Ничем. Я так вам уже помогаю. Окей, я здесь, короче, не нашел ни ремонтников, ни... А нет, магазин, по-моему, был, да? Магазин это Ашот. то у Ашота это магазин, так. Ага, можно сделать себе здесь а, тайничок, потому что я думаю, что мы здесь не, не последний раз у этих... Усвопутаться, поэтому Здорово, можно стал. сделать будет тайник. Здорово. Давай-ка. Здравствуй, наемник. Хочешь деньжат заработать? Всегда хочу. Есть у меня одно дельце. И провернуть его надо по-тихому, по без лишних свидетелей. Подойди ко мне, когда стеменет, как следует. Часов так в 11 Окей, хорошо, договорились. Так, а поделись опытом, как оружие или броню улучшить. Опыт у меня будет здоров. И. Так, тебе скажу, не бери за все сразу. Бо, как захочешь, чтоб и самая убойная твоя пушка была, и самая точная, то добра с того не будет. Один раз ты, для примеру, поднял у своего ствола убойную силу, так давай и дальше убойную силу подымай, Потому что есть такие улучшения, что назад их уже не снимешь. И захочешь ты сильной пушки снайперку сделать, а не выйдет поздно. Так что думать надо. хорошо. И главное, наперед. Тебе, понимаешь, этим словарем по башке дать или по губам? Окей, так, а в каком направлении силен? северо-западном. В направлении до кухни Шутку я, хлопец. Шутник, бляха. Я по снайперскому делу специалист правный. И сам стреляю, как старый партизан, и другим помогаю. Я любой автомат тебе так причешу, что как СВД спецназовская будет. А как снайперка настоящая в руки попадет, так я с неё такую цацу сделаю. Тебя хлопец за 2 километра минать будут. Ну и броньку на добром уровне сделать могу. Так, окей. А, что полезного сталкеру рассказать можешь? Полезного? Полезное в нашем деле то, что поможет тебе жизнь сохранить. Или твоему врагу ее укоротить. Окончательно, бесповоротно. Слухай про артефакт. Что такое артефакт? Это есть густок всей силы аномалии. Как кубик бульона куриного. А есть одни артефакты, что могут сами аномалии... Как оно там? А, генерировать. Так Чехов говорит. Правда, после того, как артефакт там, аномалию произведет, он уже ни на что не годный. И сама аномалия, которую ее артефакт произвел, она не сильно сильная и недолго держится. Ну, чтобы последу сбить или задержать кого надо, так нормально сгодится. Даже такие артефакты есть. Нифига себе. Нифига себе. Как если какая-то работенка... Есть, я давно ищу схему какие то совершения, если вдруг они тебе попадут, с ней спеши выбрасывать, лучше мне принеси. Гляди, вот список интересующих меня схем. Так, снайперский, для снайперских винтовок, стабилизатор для снайперских винтовок, э, дульный тормоз для снайперских Так, погоди, у меня какая-то флешка, какой-то дульный тормоз есть же. Так, хорошо, если найду, то принесу. Будь здоров! Так, пока не пока, Будь лучше, здоров, у меня там, по-моему, -по -по какая-то флешка есть, тебе, тебе пойдет? Нет? Сгодится? Никто не хочет эту флешку брать, бляха. А, для пистолета Ладно, я ее, короче, просто уберу Да, уберись Ладно Так, мы с вами взяли в прошлой серии Ил-86 Поэтому его нужно Куда делся? Его нужно, короче, а, во-первых, отремонтировать Вот, и во-вторых, прокачать Скорострельность Точность, вот точность точно надо? А, отдачу, да, я тоже, наверное, уберу Смотри, отдача минус 50 есть Снижен темп стрельбы не, я, наверное, лучше тогда отдачу 30 поставлю, но. Тем стрельбы стрель останется у меня. Так, окей, давай для начала погнали. А, точность, окей. Так, отдача, окей. Так, это что? Крепление подствольника, ну. Крепление подствольника я подумаю, я подумаю. Насадка увеличивающая длину ствола. Так, на стильность. 50. Вот на стильность можно, да. Стрел прицела 1,6x, а у этой же винтовки у нее есть прицел, какой у нее прицел? Четырехкратный. А, лучше, да? Получается лучше. Лучше. Это у нас 1,6x кратный. И строй... а есть еще смотри четырехкратный, но у меня уже стоит, поэтому деньги тратить не на... не обязательно на него. Вот. А стоимость. Так, патроны нет. А это что, калибр? Калибр 54539. А у него. У него, у него, 5.56.45. Нет, не буду, не буду я, короче, менять калибр, потому что вот этих патронов вроде как они попадаются, поэтому. А вот этот калибр я не знаю, будет он ли он попадаться или нет. Поэтому нет. Я поставлю. Как бы Стоп. Я поставлю на стильность. Да, на стильность. Ну и все, в принципе. И все, в принципе, да? Магазин. Ай, бля, ходавающий магазин лучше пускай будет. Пускай будет, да? Пускай будет. Окей, хорошо. Так, а для ружья что там можно? Можно нет. Ружье надо отремонтировать. Есть, что а, ружье у меня полностью, да, получается, зафигачено. Так, пистолет тоже ремонтируем. И тоже полностью зафигачено. Так. Так, так, так, костюм, костюм, смотри, у этого, вот так, как ремонтировать обязательно, у этого, смотри, есть, можно костюм а -а -а, улучшить. Так, броня, кевларовые пластины вставляются в бронежилет, обеспечивая его носителю дополнительную защиту. Так, вот это можно, вот это можно, переносимый вес плюс 5, окей, вот это да, обязательно. А -а -а, так, Обязательно. Часть энергии пули тоже хорошо, тоже, да, да, да. Так. Термоэлектрозащита. Ну, тоже можно. Ну, я думаю, здесь не все. Здесь будет закрываться после того, как я, короче, это... Так, окей, прочность. Прочность обязательно. Так, термозащита, электрозащита. ПНВ. Прибор ночного видения. Так, можно. Радиохимзащита, окей О, контейнер для артефактов, хорошо, да Да, дополнительный контейнер для артефактов Это, это нужно Погоди, контейнер для артефактов еще один Окей, хорошо И вот-вот-вот-вот-вот еще один Бляха, я денег столько потратил Ладно, пускай 11 косарей осталось, ее мать Так Зато я артефактов могу напихать Так, вот этот я обязательно сейчас впихну ну, потом разберемся как короче погнали а, сколько стоит 5 они а, она все 5 5, 5 косарей ляха у меня 6,5 осталось защищенность так это че сейчас а... ага. энергия пули первая прочность так, энергия пу... пули, наверное, я сейчас.. Да, это вот больше обязательно. А, смотри, все закрылось. А, у меня просто денег хватает нам, скорее всего, да? Окей. Ладно, вернемся к этому чуваку еще, вернемся. Вот, так, давай-ка посмотрим, что у нас. Так, плюс 3 радиация. Ага, у меня сколько? Минус 6, ага, а это сколько у меня отнимает? Плюс 2. Так, плюс два, плюс 3 опять, у меня еще. Ага, хорошо. Окей. Ну, в принципе, бляха, денег потратил. О, стена. Так, я еще хотел, ага, так глушитель вот так тут вот убрать. и присоединить к этой винтовке. Да, отлично, все просто. Это мы убираем сюда. Так, а, патроны эти мы тоже убираем сюда. Это, это мы тоже все убираем сюда. Окей, так, а, у меня три таких гранаты. Да. И давай оставим две вот такие. Это бляха. Две вот такие гранаты, так, одну лодку убираю, ну и остальное, в принципе, флешку тоже уберу, и остальное, в принципе, все, да? Отлично. Отлично, так, надо теперь деньги зарабатывать, деньги надо зарабатывать, но я думаю, вот этот чел... Чем пожаловал? Чем пожаловал? Ни с чем. Уже ни с чем, так, что здесь еще интересного? Вот там чувак есть, так, наверх давай заглянем. Я думаю, тот чувак, короче, дает, который техник-механик, он, короче... А, уже да. все спят, что ли? Окей. Все спят, ну окей, ладно. Ладно. Я думаю, вот этот механик, короче, техник, он а... заплатит, я думаю. Какую-то копейку за выполнение заданий. Что скажешь, брат? Я скажу, у тебя пушка зашибатая просто. Поправить здоровье? Нары Правильно попал, чувак. Чувак? <смех> чувак, прям чувак, да? Привет, чувак. <смех> ганжа Ты как бар в бармена попал? Не так, вопрос задаешь, брат. Ты спроси, как бармена Ганжу коленщика Ганжу, Ганжу, который умел быть на одной волне с разными людьми, занесло из продвинутых клубов в зону. Но не отвечу я тебе, брат, я... Это негативная история, а я люблю позитив. Я ощутился здесь, так случилось. Я был один и ощутил космическое одиночество, брат. Да, чувак, это было реально плохо. Но а потом я ощутил позитивные вибрации от людей из свободы. Это мои люди, я понял это. У меня был выбор, брат, но не было сомнений. Я нашел свою свободу и живу лучше, чем многие там. Во внешнем сумасшедшем мире. У меня есть что выпить, что покурить. Есть зона, есть люди, которые рассказывают о ней. А я слушаю, брат, через... Черт, до Чёрт, э -э -э -да чего же хренова хреновая, эта местная <Chemistry> хреновая местная трава. Хреновая местная трава. Да. Так, поделись интересным рассказом. Брат, я с тобой поделюсь всем. Хлебом, травой, водой, водкой, небом, информацией. Слушай меня. Глубоко в зоне есть секретные лаборатории. И я... они до сих пор работают... А, так не рассказывали Странно, как там люди смогли выжить После всего без припасов и энергии И люди ли там вообще сидят Чувак, а вдруг там пришельцы Носители холодного и безжалостного разума Ни один чел говорил, что однажды На Интаре поймал по рации Переговоры о какой-то лаборатории И такими странными были эти переговоры Что он почти сразу раз не Потому что страшно стало братом а другой чел мне рассказывал, что повстречал как-то полупрозрачную фигуру в защитном костюме покруче сталкерского. И этот прозрачный сказал ему «Уходи, мы работаем, ты мешаешь». Правда, тот чел говорит, что встретил сущность прямо возле радара. А таким заявлением не всегда верь, брат. Но, может, зона и правда тех людей в чистую энергию превратила? Окей, понятно. Так, а местные баки, короче. Что ты мне можешь предложить? Куда ты мне поволок, э! э, э, э стой! Э, стой! Вот это меня потащило, а? Так, и сколько мне это будет стоить? 2000, Мне не интересует. Так, а что там лежит? Флешка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, флешка, флешка о дульном тормозе. Флешка о дульном тормозе. Еха. Интересует, но у меня нет таких денег. Ну будь, чувак. Жаль, не раскумарились мы с тобой. Подходи! Бесплатно угощает за твои наличные. <сёк> не раскумарились, говорит. Ну будь, чувак. Так, чё не Не раскумарились есть? мы с тобой. Ну, понятно. Ничего интересного. Так, окей. А сколько время, сколько время, сколько время, сколько время, сколько время, сколько время. Одиннадцать. 11. Так, окей, можно к этому возвращаться и... В общем, выкладывай. Ага. К этому возвращаться и брать задание. Бляха, артефакт по какой-нибудь найти и продать. Получишь вообще шикарно. Сломалось что-то? Да, конечно. Тут такое дело. Куришь мне редкие чертежи принести обещал. Только до базы не дошел, пропал. А мне они по зарез нужны. Их, ну, доставить их нужно до рассвета. Прими деньги, сам понимаешь. Берешься? Конечно, берусь. Если платишь, то я берусь, конечно. Будут проблемы, пожелания, обращайся. Да. Но. Но. Так, э -э Где это? Недалеко, смотри, найти друга техника, недалеко. А, ну я туда ходил, это... Я проходил мимо этого места, это, это, это, это... в сторону, помнишь, это куда я боеприпасы в прошлой серии пытался отнести. Окей. Так. Я... ружье на всякий случай возьму. Да какой бинокль-то я ружье взял? Блях, вот это здание, смотри, такое просто мрачное, прям, ух, прям, ух, мрачное такое. Так, давай заглянем, посмотрим, что, может, может, что-то интересное здесь есть. Давай, это выход. Так, просто пробежимся. Ты что, Печь. Пробежимся. Долго как бы здесь задерживаться не будем. Так, пробежимся. Сейчас на второй этаж забегу. И пойдем искать другая техника. У меня времени до рассвета. Времени до рассвета. Ну, в принципе, здесь время а, не так уж а, сильно быстро идет. Так, вот. Спустя. Отлично. Это хорошо заглянул. Это что? Это ложка. Все, аптечка только. Аптечка тоже Хорошо. Вот, здесь, да, в принципе, не так сильно быстро время идет, поэтому все успеем. Все успеем. Все так, это получается где? Я? Не за забором, да? Пожарки. Что за буль, буль буль Ой, смотри, там что-то есть. Там может, артефакты какие? Что за шорохи? Так, бляха, не пугать меня! Он наверху, что ли? Мяу, да, вот он. С крышкой, я думал, это этот ящичек. Так вот он. Отлично. Это не надо. И пока чертежами разобраться, в которых, похоже, сможет только настоящий гений. Окей. Обрести детали. Ага. Отлично Проще парень репа, но он там, я смотрю Там есть аномалия и, наверное, скорее всего Там артефакты Давай-ка Точно Точно Так, смотри, там на радаре что-то появилось, красное Ну там. Аккуратно надо Бляха, бляха, бляха, бляха Так, стоп. Потратился. Этих аккуратно. Аккуратно, бляха, не упади. Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай, ай, ай, ай. Отлично. Так, я для начала отсюда свалю, потом посмотрим, что мы взяли. Это мать! Нет! Допустим, так, один. А, Подлечимся, наверное, вот этим Точка то другие... я не буду тратить после... Так, что взял, что взял? Здоровье плюс 4, а довольно редкий артефакт, образующий в химическом активных зонах Весьма ценится за способность заметно улучшать общий тонус организма носитель. радиоактивен Так, плюс 2 радиации, погоди, бляха Плюс 2 радиации, это плохо я бы его воткнул себе. Но. Есть еще маза его продать. Потому что денег у меня вообще нет. У меня полтора косаря осталось. Так, там. Там у нас. Красное пятно появилось. Леха движется, движется. Смотри, бегает, бегает. а епки мать, бегает. Фу, я думал, в мою сторону идет. Так, мне надо уходить отсюда. И уходить так, чтобы... ⁇ пти, мать, это что такое? Кто там? Потому что это жестко. Так, а если я отсюда, я отсюда могу выйти? Лично отсюда я вышел. Что-то там такой жесткий. они в этом здании смотри я слышу их их Ну нахер ну нахер так парни там кто-то завелся короче в этой в домике будьте аккуратнее короче Так, я надеюсь, он не заплатит сейчас денег. Здорово, сталкер. Вот они, а корыша своего больше в гости не жди, он кровососом на ужин попал. А, это кровосос, что ли, был? На себе такой рык, это на кровососов вообще не похоже было. Так, э -э -э, на их не повезло, бедолаги. Ладно, с меня причитается. Будут ну, лишние деньги, обращайся. Он мне заплатил? Нет. Будь здоров, парень. Он не заплатил? сломала что-то? Удачи тебе, стал. А где? А я и бесплатно что ли это все? Леха. Так мне надо короче ошута. Мне нужен ашот, потому что потому что я хочу продать. Продать артефакт. Ну, показывай, чем зонан. Здорово, приятель. Хочешь продать? Купить хочешь? Все можно, все сделаем. Ты мне может предложить. И разошлись, как в море корабли. Так, на. 7200. Ну ладно двести еще по-божески как-то, да? Нормально. Забирай. Хоть какая-то копейка. Так, ну, и и и и и все. и все. А, вот эти патроны можно, кстати, продать. и они и и и и Нормально. и и и отправляемся, короче, с вами... Коми... Найти коми... Искать короче. Искать коменданта, и я возьму вот так вот, э, и, ил илку свою, потому что я думаю, там придется стреляться, там придется стреляться, воеваться. Так, где-то здесь был выход. Где-то здесь был, бляха, выход. Как ты теперь залезть-то, пти мать, а? Так. Фу, бляха. А да, он на выход. Бляха залез так куда? Ну, ⁇ ебать, а? Как залез. Как, как залезу так. Да, ⁇ п. Чёрный театр, ты. <связь> <связь> можешь запрыгнуть? Залезь-то можешь, не? Не. Э. Наемник бляха. Да по краешку пройди, юбки мать. Как мне отсюда вылезти-то теперь? Наша служба опасна. Что? Наша служба и опасна, и трудна. <смех> и на первый взгляд как будто не видно Так, окей, я это выпью. Ты что там, перезарядился, что окей. Ладно, окей, так, а, бежит он здесь вот. там еще смотри есть короче это какой-то тайник можно в принципе его еще смотри а здесь я был да мертвые собаки моих рук дело так окей там вот. еще вот сюда как-то надо залезть это потом это потом где-то тайник. Я хочу это как, -то. как -то атмосферно как-то. Как-то атмосферно. замечаешь. Так, бинты хорошо. Еще и гранаты какие-то. Подствольник, наверное. У я подствольник вроде не ставил, да, себе? Окей, ладно. Сним отрядом свободы. Мы наткнулись на вражеский отряд у фермы. Серьезно Сопротивление, Нужна помощь. Повторяю, ребята, нужна помощь. Обеспечить подкрепление. Подкрепление? А, Тобиш, Это что, мутант? То бишь, этот... Комендант... Туда забариковался... Забариковался... Как, как это назвать забаррикадавался <звы> Забариковался. забаррикадавался там короче засел вот там вот там засел так я правда ни хера не вижу ты кто ты кто хороший хороший Ёха. это хорошие да ну, ружьем тут много-то, наверное, не сделаешь, но. Ладно. А где там кто? Плохие-то где? Бляха, граната! Ой, я бы на нее побежал! Где они? Чувака скопытили! Да хорош толкаться, глюхол! бесит тут это! Фигня, когда. когда это. Толкается. О, смотри, сейчас подойдет и меня опять будет толкать, а! Так, вижу. Готов. Так погоди, где? Он сказал наемники. Вот так ему. Ух. Так это. где? Это плохой. Там один, по-моему, наш бегает. Так плохой. Да ладно, тебя. Да сдух! Ладно, кто, кто, кто еще и труп, а? Вот кто еще и труп? Ты кому это сказал? Мне? Полеха! Буренькая. Побыренькая. Есть-то? Не надо как-то поближе туда. Так, погоди. Видел свеча... Это, светило. А? Доигрались? Ага, ага. Аго! это как? Ага, через стену? Ага. Ага. но такого не было, да? Через стену? вы ух, как! Я знаю, ты там. Я знаю, ты там. Так, а помочь свободу ничто Юга. Взять КПК. На дереве. Вот Ладно, хватит лилики. Это Захвати подавай, да. этой скотины, и ко мне. Ага, окей. Его, его загасили, что ли, да, получается? Так надо трупа осмотреть, я думаю, там уж что полезное, патрончики там и наемники. Я в таком же костюме, да? Я в таком же костюме, как этот? Так, так. Дробь мне не нужна. Это что? что -то? так а -а -а. здесь трупы все закончились а погодя а почему вот эти вот не отмечены на карте трупчики трупчики то о бляхал сейчас вот бы пропустил смотри вкусноту то всякую тут Опа, а -ха -ха. Я знал, я знал, что отсюда что-нибудь вкусное будет. Так, еще один ящик, да? Так, все. Показалось. Показалось! Так, этого я смотрел. Тоже, по-моему, нет. Ну, конечно. Нет, конечно, здесь, здесь ничего. Не, ну это хамство. Убери оружие. А, вот щукин. Его щукин звали, до да? Оставить ППК Чеху, окей. Ты это! не безобразничай. Да я нормально вот все. А? Нет. Нет! Тут, походу, все. Тут, я думаю, здесь все это пусто будет, да? низко окей так это что а это я смотрел да окей ладно отправляемся короче этому этого этому этого и пока это несем Чехову и надо будет короче порыться на территории Тихо тихо тихо там какая-то тварь хоп хоп хоп хоп хоп хоп кто? Тихо, тихо, ты где? Это ты? Это камень? Блеха Кабан какой страшный, а Как в фильмах ужасов прям Такой в тени там, знаешь Сзади сбоку, сбоку где-то промелькнула Такая тень кабана Хрю, Хрюкающая тень кабана Такое прям как назвать, название Ужастика 90-х Хрюкающая тень кабана. И хрюкающая тень кабана 2. Наследие. Где? Свалил? Испугался? Правильно. Меня надо бояться. Пыляха! Ну сколько в тебя надо этих др дротил-то стрелять? Кабан Пикассо. <смех> а, это свои. Я думаю, что за фонари-то? Что за фонари -то? Короче, вот, что. Надо, короче, по территории а, свободосов от этих побегать и найти вход вот к этой светящейся, летящейся там штуке. Да? Да. Я думаю, там по-любому что-то интересное. Энергетика выпить. Гранаты подствольные можно продать, как бы. я, ну, В принципе, за них, наверное, немного я выручу бабла, но продать, я думаю, можно. Стоит, как бы их копить а у меня все равно нет и я в принципе не планирую его ставить как бы ну рассказывай я весь внимание хочу а рассказывать комендантом вот заход при хлопке. Комендант у вас теперь как прихлоп бил Посусалом Посусалом долгу Надавать Проходи, сталкер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 Кстати, частоту клыка я сохранил и тебя уже скинул. Так что дальше дело техники. Его местоположение теперь у тебя на ПДА отмечено. Так, окей. Погоди, на свалку он сказал. Ну что, Спасибо поможешь свободе еще раз? На свалку? Это опять на свалку идти, что ли? Это...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 Что Одна из делать? антенн находится прямо здесь, на базе. Но две другие держат наемники. Помоги взять эти установки под контроль. Ну, договорились. Окей, ладно. Ладно. Договорились. Удачи! Будет полезная информация, приходи. Договорились. Так, у меня видос, кстати, друзья, во под, во подошел к концу. Берлоги. Вот, и... Так, я выйду, потому что он задолбает. Вот, а, видос подошел к концу... И в следующей серии, значит, смотри, там кровососы, да, получается, бегают, что-то носятся. В следующей серии, значит, мы отправимся с вами захватывать антенны, вот, антенны, посмотрим вот этот вход, где вот эта светящаяся хрень летает, поищем, короче, вход. Вот, и отправимся на свалку обратно, значит, догонять клыка. Так, ну-ка, ну-ка, где он там? Ворохолки что ли? Ну, значит, отправляемся в барахолках. Ну, в принципе, смотри. Это как раз недалеко от выхода. Ну, нормально. Нормально. А здесь еще у нас свобода. Хорошо. Здесь еще, смотри, идут. Бревно в кустах. Окей, друзья. Кому понравилось, ставь лайки, подписывайся на канал, группу ВКонтакте, подписываем на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями. С вами был Валерий